доброго времени суток друзья с вами федорова наталья рада видеть вас на своем канале недавно мне пришло предложение от smart money что это такое это обучение по автоматизации вашего бизнеса в интернете чем отличается smart money от остальных тем что это первое обучение в снг за которое платишь после результата. то есть пока вы не прошли обучение не получили результат, с вас денег никто не возьмет. Именно вот это вот после результата меня и привлекло. Я пошла по ссылке и решила ознакомиться с тем, что предлагает Smart Money. И то, что я увидела, меня очень порадовало. Здесь все систематизировано. Дано 69 уроков. Все идет по очереди, от простого к сложному. Сначала может показаться, что это, в принципе, довольно-таки просто было даже для меня, но, тем не менее, я не скажу, что это было бесполезно. Даже на первых шагах я увидела для себя очень много полезных инструментов, фишечек того что я вроде бы раньше знала но никогда этого не применял также здесь для меня огромный плюс то что есть домашнее задание пока вы не выполните домашнее задание вы не сможете перейти в дальнейшем я прошла на данный момент вот у меня видео до домашнее задание я его пока не сдам я не смогу пойти дальше также Smart Money во время обучения дарит подарков на 50 с лишним тысяч рублей. Это различные программы, которые вам пришлось бы покупать и изучать самому. Здесь вам это дается бесплатно. Плюс, если у вас что-то не получится, вы всегда можете зайти в этот раздел и задать вопрос на интересующую вас тему. И вам обязательно ответят. Плюс есть чаты, куда вас тоже добавят, где вы также сможете задать все интересующие вас вопросы. Так что, друзья, если вы хотите пройти обучение в SmartMoney, за которое платить не надо, пока ты не получишь результата, ссылку на обучение вы найдете под этим видео. Также, если у вас остались какие-то вопросы, мои контакты вы также найдете под видео. Всего хорошего! До свидания.